Судя по всему, украинцы выигрывают войну. Русские считают, что война продлится три дня, может быть три недели. Судя по всему, украинцы выигрывают Союзники России также выступают в поддержку Кремля. Союзники России также выступают в поддержку Кремля. Украинцы отбросили их назад, удержали на линии и теперь готовят новое наступление. Мы точно не знаем, как это будет выглядеть и когда это произойдет, но импульс остается на стороне Украины. Если Си Цзиньпин сможет вывести Путина и его армию из Украины, я думаю, мы все будем аплодировать и присудим премию мира. В связи с тем, что официальные лица на Западе высказали опасения по поводу того, что Китай возбужден. Возможно, рассматривают возможность предоставления России смертоносной военной силы. Не только Запад поддерживает Украину по другую сторону этого конфликта. И президент Байден отверг новый мирный план из 12 пунктов, предложенный Китаем. Да, китайцы просигнализировали о своей готовности, готовности играть роль посредника. Но Пекин до сих пор не осудил своего союзника, Россию, и даже не использовал слово «вторжение», особенно в этом мирном плане. У Марка Стюарта и CNN больше информации о том, что Китай пытается изобразить себя нейтральным посредником в установлении мира. Это несмотря на свое обещание, без ограничений с Россией в пятницу, Китай опубликовал позиционный документ, документ из 12 пунктов, в котором, среди прочего, содержится призыв к возобновлению мирных переговоров с Китаем, продолжающим играть конструктивную роль. Пока нет никаких подробностей о том, как это будет выглядеть. Кроме того, Китай избегает называть конфликт на Украине вторжением. В документе также содержится призыв к прекращению односторонних санкций и разрешению гуманитарного кризиса. В нем также говорится, что ядерное оружие не должно применяться и не должны вестись ядерные войны. Однако в документе не признается нарушение России и суверенитета Украины. Вот мнение высокопоставленного чиновника Госдепартамента и роль Китая. Это не может быть просто циничным прекращением огня, которое дает русским время разойтись по домам, отдохнуть, переоборудоваться и вернуться. Видно, что Украина проделывает великолепную работу на тактическом уровне взаимодействия. С точки зрения военных парней... Они очень агрессивно взаимодействуют с русскими, невероятно творчески используя живую силу тех сил, которые у них есть. Я имею в виду, что это инновационная война, из которой даже вооруженные силы Соединенных Штатов извлекают некоторые уроки. Я согласен с Эдом, но на стратегическом уровне Россия не отступила. Цель России состоит в том, чтобы попытаться сломить волю украинцев к сопротивлению. Этого еще не произошло. Но мы видим из слов президента Зеленского, что 2023 год – это год победы или мира, как он указал. Так что если украинцы не смогут получить больше того, что им нужно, и ускорить оперативный маневр, у вас есть тактическая борьба. Но вы должны связать ее воедино и добиться оперативного импульса, который не будет достигнут. Если только они не смогут стать еще быстрее в этом году. Таким образом, вы двигаетесь по пути того, что является вероятностью какого-то урегулирования путем переговоров. Это возможно? Зеленский сказал, что это не так. Но вам нужно посмотреть на это реалистично и подумать. Может быть, это возможно. Но это зависит от украинцев. Решать вам. И в какой-то степени я распознал в комментариях президента Зеленского настоятельную необходимость того, что это может быть год окончания войны. Отчасти потому, что украинских чиновников отчасти раздражают предположение Запада о том, что они будут там помогать до тех пор, пока им это нужно. Боюсь, что будущее войной на истощение, отсрочка более агрессивного наступления на Россию, означает в конечном счете поражение Украины. Так где же вы видите эту линию для прекращения помощи? Должны ли Соединенные Штаты предоставить им 16, например? Таким образом, F-16 не будут иметь значения в ближайшие несколько месяцев, потому что требуется много времени, чтобы научиться ими пользоваться. Так что в этом смысле я думаю, что это немного отвлекающий маневр, что гораздо более важным вопросом являются боеприпасы, а также оружие дальнего радиуса действия, которое позволит украинцам поражать дальнобойные цели в тылу. Кто-то из ваших репортеров сегодня утром сказал, что ночью в Мариуполе были поражены несколько целей. Это хорошая новость. Это может означать, что они начинают объединять технологии для этого. Я думаю, следует сделать еще один важный момент. Это также психологическая война на истощение, в которой обе стороны ждут, когда другая сдастся. И вот почему было так важно, чтобы президент Байден отправился в Киев. Очень важно, чтобы ряд республиканцев четко заявили о своей поддержке Украины, потому что цель Путина состоит в том, чтобы создать впечатление, что это никогда не закончится, и что вы всегда будете получать оружие. И он никогда не собирается уходить. И мы должны продемонстрировать, что мы тоже не уйдем. Так что эти вещи, я думаю, немного важнее, чем то, сделает ли Байден заявление о F-16. В целом, очевидно, что сейчас большую озабоченность вызывает роль Китая во всем этом. Администрация Байдена распространила разведанные о том, что Пекин рассматривает возможность поставки Кремлю летальной помощи. Как это может изменить динамику на поле боя? Ну, если бы well, они решили это сделать, это зависело бы от того, что они предоставят. И again, опять же, каков объем и поддержки, и которую они оказывают. Посмотрите, российский способ ведения um, войны состоит um, в том, чтобы посылать в бой молодых men, людей, well которые по сути не очень хорошо подготовлены. Во многих случаях это бой не будучи легкомысленным. Я беспокоюсь the, о том, что у украинцев закончатся боеприпасы, потому что они у них есть. Поэтому здесь так много мишеней. Вы увидите, как тела русских будут продолжать скапливаться. Но это не стимул для России останавливаться.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 я думаю, что Китай собирается сделать так. Он будет продолжать негласно оказывать поддержку России с точки зрения ее позиции, не признавать, что Россия сделала что-то неправильно. Но Китай смотрит на мир через призму финансовых транзакций. Эта война в Украине плохо сказывается на бизнесе. Это не то, что вы не укрепляете свой успех. Я имею в виду, что вы укрепляете успех. Вы не укрепляете неудачу. А русские неудачу в Украине. Нет никаких причин, по которым Китай нет стимула усиливать и поддерживать Россию в военном отношении таким образом. А также Китай хочет иметь динамичные, насыщенные и богатые отношения со странами Западной Европы. Она также хочет попытаться сделать это с Соединенными Штатами, хотя и начинает немного охлаждаться в плане американо-китайских отношений.